Привет, ребятушки. 23 октября вышла игра под названием «Кровная вражда. Ведьмак истории». В ее основе лежит механика карточных дуэлей игры Гвинт и детально проработанные сюжетные сражения. Главным героем выступает Мэф королева Лири и Риви, и нам предстоит преодолеть немало трудностей, чтобы отомстить за предательство и дать отпор захватчикам. Во время путешествия мы не раз столкнемся с трудным выбором, от которого будет зависеть судьба всего мира. Каждое решение имеет свои последствия и может привести к изменам, предательству или даже гибели. Ну что ж, я думаю будет интересно, надевайте наушники на голову и давайте начинать. Его везли неделю, он ни разу не вспрыгнул. Чего ему сейчас удержать? А я вот все в толк не возьму. Как этот находяк умудрился вывести из себя королеву зерегани? Да она же просто мега. Ведьма на трое. Настоящая проклятие. Ладно, хватит, они. Что ты там рассказать хотел? Историю какую-то. Помнишь, пока мы в карты резались? Да. Почему бы и не рассказать историю, раз уж речь зашла об одной королеве? Шел 1267 год. В воздухе чувствовалось приближение войны. Могущественная Нильфгардская империя бросала алчный взор на соседние королевства Севера. Перед лицом угрозы их правители провели встречу. Подписали декларацию о братской взаимопомощи, Заключили союзы, затем воодушевленные разъехались. Одной из них была Мэва, королева государств-близнецов Лирии и Ривии. Вызла холяди о ее красоте. Еще Только знаменитой она стала благодаря не внешности, а упорству и отваге. Так о чем это я... Ах, да. Кортеж королевы был уже в нескольких днях пути от столицы, когда вдруг объявился граф Колдуэлл. В отсутствие Мэвы он должен был помогать ее сыну, юному принцу Вильяму, править королевствами-близнецами. Колдуэлл был измотан быстрой ездой. На кончиках его усов собирались капельки бота, а шея была истерта крахмаленными брыжами. Мое почтение, королева! Рад видеть вас в добром здравии. Переговоры прошли плодотворные, надеюсь. Да, обменялись письмами, подписали бумаги. Ценность этих бумаг покажет время. Однако довольно церемоний, Колдуэлл. Говори, что случилось. Вряд ли тоска тебя так измучила, что ты решил приехать ко мне. Да, ваше величество, в самом деле. Причина другая. Бандиты, Эти кобели и спалы, с которыми я должен был разобраться во время вашего отсутствия. <как> Боюсь, ситуация вышла из-под контроля. Бестолковые. Тебе поручили всего лишь бандитов. С, с бандитами разобраться. О, так, очень жаль. Я сомневалась, стоит ли доверять тебе это задание. Я знаю, что стратег из тебя, как из меня пастушка. Но за тебя поручился Рейнор. Ваше Величество, да это же просто бандиты. А под началом графа Колдуэлла целый вооруженный отряд. В следующий раз я доверюсь своей интуиции. Да -да. А теперь говори точнее, что именно произошло. Я отправился по их следу, как вы приказали, госпожа. Мы шли за ними по пятам неделями, пока лазутчики не обнаружили лагерь кобелей в лесах под Локереном. Мы вознамерились атаковать ночью, чтобы застать их спящими. Но нашли только пустые шатры и чучело вокруг костра. А пока мы ждали сумерек, бандиты обошли наши позиции и пробрались сюда, в орлины ручей. Что? Орлины ручей? Там же разместились сборщики под Как? Неужели все золото? Похищено ваше величество. Но, клянусь богами, я сделаю все, чтобы его отыскать. Да, да, да, конечно. Если вы того желаете. Ты еще... Я провела месяц в себе, и желала бы всего лишь принять горячую ванду и выспаться в собственной постели. Но это придется отложить. Я лично займусь этим делом. И буду командовать твоим отрядом, Колдуэлл. А ты? Пошли гонца в орлины ручей. Пусть подготовится к прибытию королевы как следует. Протрут пыль, проветрят комнаты. Видишь, Рейнард, я говорила, что так и будет. Мой сын не был готов управлять целой страной. Должен признать, что принцу Виллиму. Предстоит еще многому научиться. Хм, да. И у него мало времени. Так, ну вот, собственно, и началась сама игра. Добро пожаловать в обучение кровной вражды. Прежде чем отправиться в путешествие, познакомьтесь с основными правилами. Вы можете направлять своего персонажа с помощью... идти а, идите по мощенной дороге, чтобы продвигаться по, по сюжету. Да, вот, если идти по вот этой дороге мы будем идти чисто по сюжету. Если мы будем куда-нибудь отходить по вот такой трапинке, например, это будет как э, сайт квесты получается. Насколько я понял. Так. Интересно, можем мы вернуться назад, посмотреть что-нибудь. Отправиться к Орлинному ручью. У нас есть задание. Так, сюда мы попасть не можем. Здесь у нас, в принципе, тоже ничего нет, да? А Камера менять могу, интересно. Ну давай пойдем сюда. На что-нибудь это влияет, интересно. Да что-то пока не особо. Приятная такая графика, красивая анимация. Мне нравится. Я озвучка тоже шикарная вообще. Мне даже несколько необычно. Так, в ходе игры вам нужно будет увеличивать свою армию. Для этого понадобится золото, древесины и рейкрофе. Во время путешествия вы найдете немало полезных предметов и даже встретите новых товарищей, которые поддержат вас в бою. Чтобы ничего не пропустить, внимательно исследуйте карту и выполняйте побочные задания. Mm -hmm. Так, давай зайдем сюда. У нас здесь ага, мы подобрали древесину, так и по поводу... по поводу рекрутов, от наших поступков зависит то будут с нами рекруты дальше или нет, то есть от наших решений это зависит, могу сказать, да ну нафиг, бешеная какая-то баба, нам не по пути и все. Так что это тоже нужно учитывать. А еще, а еще. Здесь нет как-то сохранений. Ну, вы сами не можете сохраняться. Нет, можете сохраняться. Но вы не сможете потом загрузиться, если, например, вы накосячили в каком-то месте. Получается так, что... сто раз нужно подумать прежде чем что-то делать. Нилку они на огне поджаривали, чтобы открыло, где золото зарыто. Она померла, но им не сказала ничего. А я знаю, где у нее был тайник. Погодите, я вам нарисую. Давай. Поздравляем, вы нашли карту сокровища, смотрите вокруг и постарайтесь искать место, обозначенное крестом. Ну. Здесь что ли? Я что-то не понял, возле какого дома. Где вот здесь. Где еще раз можно это посмотреть. Интересно. Боевой дух средний. Так, настройках у нас... На, на, на, на, -на, -на, -на, -на. Карта есть какая-нибудь интенсивность. Медленнее и вылучено. Ну ладно, я думаю, разберемся потом. Ну-ка, еще можешь... Что нибудь скажешь? Их кличут, матушка, что они, да, да. О, я уже думала, бандиты едут. А, ты это уже говорил. Так, а мужчина у нас не разговорчивый. Кивешки. Тут тоже ничего нам не хочешь сказать. Так, было бы удобнее, если можно было бы перемещаться на ВСД. Нет. Здесь есть что-нибудь? Вот, смотрите, вот, я нашел то место. Поздравляем, вы нашли карту, которую сможете использовать в сетевой игре Гвинта. Рейнард Оду. Получить Отлично. А если бы вот мы пошли по вот этой сюжетной, мы бы ее не нашли, по идее. Путь э, прегражден. Чтобы устранить препятствия, придется потратить часть ресурсов. Давай, потратим. А, Ваше Величество, кто-то обнаружил дорогу... А, а кто-то обрушил на дорогу старый дуб. Наши полоски его не объедут. Что прикажете делать? Так, можно позвать лесорубов, солдаты должны поберечь силы, или раздать солдатам топоры, пусть берутся за работу. Я думаю, что нужно позвать лесорубов, а солдаты должны поберечь силы. По мне так это правильное решение, как бы каждый должен заниматься тем делом, которое у него лучше получается. А солдаты должны поберечь силы. Если мы попадем в какую-нибудь передрягу. Так, интерактивный объект обычно ясно обозначен на карте, но есть и исключением Некоторые события невозможно предвидеть, так что будьте начеку. чеку. Граф Колдуэл ехал во главе колонны, внимательно глядя по сторонам. Хотя был он уже в годах, зрение его обычно не подводило. Не подвело и сейчас. Ваше Величество, там за деревьями бандиты. Солдаты из отряда графа плохо знали королеву и попытались загородить ее. Королева, однако, тут же растолкала их и помчалась с диким пиком прямо на разбойников, подняв над головой меч. Вперед! В атаку! Круто, круто! Так, мы была убеждена, как только грабители поймут, что напали на кортеж самой королевы, они струсят и удерут в лес. Большинство разгонников так бы и поступили, но не гобили и спавы. Для них не было ничего святого. Сюжетная битва, заданная колода. Начать бой. Так, я выбрал средний режим. Получается, в легком режиме мы могли бы пропускать всякие перепалки. В этом мы не можем. Так, это поле битвы. Вы будете играть в карты в нижней половине поля, а ваш противник верхней. Отряды можно размещать в одном из двух рядов рукопашным или дальнобойном. Помните, способности некоторых карт будут действовать по-разному, в зависимости от того, где они сыграны. Обычная битва длится не дольше трех раундов. Тот, кто первым выиграет два раунда, выигрывает битву. Игроки ходят по очереди. Во время. Вы можете сыграть только одну карту и применить любое количество способностей. Партию начинает тот, кто первым вступил в бой. В этом случае мы попали в засаду, поэтому начинает противник. Ну, пока что все понятно. Силы каждого сыгранного отряда будут добавлены к общей силе вашей армии. Игрок в армии, которого больше единиц сил к концу раунда, выигрывает этот раунд. У некоторых отрядов есть броня. Броня поглощает часть урона нанесенного отряда. Ваше величество, солдаты ждут, когда вы поведете их в атаку. Большинство большинства карт есть та или иная способность, чтобы узнать о ней больше. Выберите карту и прочитайте краткое описание. Дополнительные сведения появятся, если щелкнуть по, кра... по карте правой кнопкой мыши. Сыграть любую карту. Так, граф Колдуэлл. Лири ⁇ арбалетчик. Лири ⁇ это фракция. Я немножко не разбираюсь, на самом деле, консиньер. Так, ну, а у него всего лишь три слабенькая карта. Давайте, так, арбалетчика поставим. <элемо> Достаточно could, да. одной стрелы. Способность арбалетчика позволяет наносить урон равное количеству карт в ряду, в котором его играет. Эта способность активируется, когда вы играете его карту. Мы можем сразу атаковать. А -а -а. Ну, все, конец хода. Я, в принципе, играл uh, The Elder Scrolls Legends и еще до этого в Хардсоун играл. Так что, в принципе, я кое-что понимаю в этих Играх. Так, давайте пока что сделаем так. Хранители этих земель. Они пойдут за вами в огонь, госпожа. Скажите только слово. У консинеров есть способность верности, Это значит, что их прочие способности активируются каждый раз, когда вы применяете способности Мэвы. У меня, по-моему, нет способности, да? Каждый лидер обладает э, собственной уникальной способностью. Чтобы узнать о ней больше, выберите лидера. Способность моего позволяет усилить, усилить отряд и добавить ему брони. Эту способность можно применить один раз в несколько ходов. Чтобы активировать способность моего, выберите ее, затем один из своих отрядов. О, слушайте, я усилию его, а он еще... Я понял. А он еще... А он еще усилится получается. Усильте дружественный отряд на 4 единицы и добавьте ему одну единицу брони. Получается у него сейчас будет 11 единиц плюс одна броня и плюс если усилится на 5, будет 16 что-ли или я что-то попутал. Ну Давайте посмотрим как это будет. Ходов до восстановления 3. научу вас уважать корону. Да, нет, я все правильно. Умен, умен. На этом ходу вы уже сделали все, что могли. Пора завершить его. Конец хода. Чем они? Тревога! Нас обстреливают! Так. Мы куда-то отошли. У карт вашего противника тоже есть способность, внимательно читайте их описание и действуйте по ситуации. Так, э я понял, можно это? Ой, что у нас здесь? А, это типа ближний бой, дальний бой. Получается... Ладно, это позже расскажу. Что у нас здесь? Нанесите вражескому отряду урон, равный числу карт в этом ряду. Бойнобойность 2. Усиливайте эту карту на одну единицу каждый раз, когда вражеский отряд получает урон. Ага, вот этого надо сразу устранить по, по возможности. Давай, сюда сходим. А теперь урон! А Кабели уже поджали хвосты! Мы Вы выиграли! Трубите победу! Если вы сыграете все карты, придется не закончить ход, а спасать. Это значит, что вы не сможете совершать никаких действий до начала следующего хода. Игрок у армии, которого больше уединит силы, к концу раунда выигрывает этот раунд. В случае ничьей оба игрока получают 1 очко победы. Еще не так, вы окончилась. выиграли Я раунд. В начале второго и третьего раунда игроки берут по три карты из колоды. Занять Так, а -а королеву. Давайте сначала. Игрок, который выиграл предыдущий раунд, начинает следующий. Сначала мы выставим двоих этих, потом используем нашу способность. Это что такое? Okay. От села и не каждому быть живым. так конец хода чем проща хорошо ее спрятать легко <связь> да. так а теперь мы делаем вот так Отлично. Еще сыграем. Укажите мне цель. Я даже не знаю. Так, все, посуем. Вы выигрываете два раунда подряд и побеждаете в этой битве. Поздравляем. Видите? Поздравляю с очередной победой, Ваше У разбойников не было шансов. Мэва полуторный меч. Так, видно и впрямь все вышло из-под контроля. Сказала Мэва, скрестив руки на груди. Раньше они не грабили на главном тракте. После нападения на сборщиков полотей они должно быть обнаглели. Оправдывался Колдуэлл, избегая гневного взгляда владычицы. Довольно, Колдуэлл. Пора с ними покончить. Вперед! Королевская свита отправилась дальше. Впереди шла кавалерия, за ней маршировала пехота и арбалетчики, а позади шли бандиты в цепях. Так, давайте подберем. А еще эта игра очень похожа на всякие такие пошаговые, получается, Ах, Обожаю. герои это, Меча и Магии. Да, Лирия — жемчужина севера. С красотой ее холмов и долин может сравниться лишь красота ее владычицы. После трех недель в седле? Сомневаюсь, граф. Разобьем здесь лагерь, солдаты отдохнут, а я устрою смотр. Так, чтобы начать смотр войск, вы должны сперва разбить лагерь. Разбейте лагерь, нажав на кнопку палатки слева. Объекты в лагере позволяют вам расширять армию и получать важные сведения. Большинство объектов можно улучшить в мастерской. Не пренебрегайте этим, если хотите получить более сильные отряды и облегчить свое путешествие. водите в мастерскую. Королевский шатер дает доступ к журналу задания и королевской переписке. Здесь вы можете создавать и улучшать объекты в лагере. Чтобы улучшить объект, нужно собрать необходимое количество ресурсов, золота и древесины. Я думаю, у нас достаточно. В путешествии вам понадобится карта регион, чтобы получить ее, необходимо улучшить королевский шатер. Улучшите. Давай. Так, 1000 золота и 50 древесины. Благодаря этому улучшению вы получили карту региона, который доступна на главном экране. Саму мастерскую тоже можно улучшить. С каждым следующим улучшением вы будете получать доступ к новым более сильным отрядам. Войдите в штаб командиров... командирования, чтобы устроить смотр армии. Где он? В штабе... А, командование. Извините. Может, время позднее я устал. Не знаю, с чем это связано. Можно создавать отряды и формировать армию из доступных карт. Улучшайте его, чтобы увеличить лимит найма. Благодаря этому вы сможете нанять более сильные отряды. Слева расположены карты, которые уже есть в вашей колоде. На главном экране показаны все доступные карты, которые вы можете создать и добавить в свою колоду. Доступ к новым картам можно получить, улучшая учебные плацы, мастерскую и выполняя сюжетные задания. Серые карты доступны, но еще не созданы. Их можно будет добавить в кого-то только после создания. В кого-то должно быть не менее 25 карт, Сейчас суммарная стоимость найма не превышает лимит. Сейчас лимит найма составляет 125 очков. У меня 110. Для создания новых карт вам необходимы рекруты. Рекрутов можно найти на вербовочных пунктах, обозначенных на карте знаком шлема и в ходе сюжетных заданий. Вы получили дополнительные ресурсы для создания карты Вагенбург. Создайте ее. Где она? Вот. Машина полевая подму... э, подмога. Приказ. Нанесите всем, от... всем отрядам в ряду противнику урон, равный значению брони этого отряда. Затем удалите всю броню. Добавляйте по одной единице брони каждый раз в этом ряду. Появляется карта. Пока что что-то непонятно. Окей, давайте создадим. Почему бы и нет. Добавьте Вагенбург свою колоду. Так, все, добавили. А, стоит она у нас сколько? 5, что ли, или 15, по-моему, 5. Так, у нас вот две штуки еще. Сейчас вы можете посмотреть и создать новые карты, или вернуться на главный экран и продолжить путешествие. Но я думаю, что здесь есть, сыграть случайно дружескую наград? Думаю, пока что... Ничего не будем. Так, теперь загляните в другие постройки, чтобы познакомиться с их функциями. Вернись на главный экран. Ага. В Королевском шатре можно прочитать полученные письма, а также изучить карты местности, ключи и фрагменты карты. В Королевский шатер можно перейти с главного экрана, нажав на значок рюкзака. Ваше Величество, так, это письмо дворецкого. Ваше Величество, мастера из Градобора соткали новый гобелен для тронной залы. Надеюсь, он вам понравится. На нем изображен центрийский лев, унаследованный вами от короля Карама I. Обнаженные клыки изображены очень натуралистично, а родовой меч Тимирских Делинов выглядит так, словно его выковали в глубинах Махакама. Уверен, этот гобелен станет прекрасным украшением замка Лирии. С нетерпением ожидаем вашего возвращения, Гюсах Перро, Королевский Дворецкий. Так, рапорты... Маневр, маневры Нивгарда. В гор Амел и в окрестностях э, Ридбруна замечена повышенная активность войск Нифгарда. Посол заверяет, что это обычные учебные маневры. А, маневры, может быть? Маневры Нивгарда, да, тут ее не написано. На численности и оснащения мобилизованных отрядов определен. Противоречит его словам. Рекомендуется усилить пограничные гарнизоны и устроить по вдоль берега и Еруги. Так, ну прочитаем в следующий раз. Я думаю, в следующей серии, скорее всего. Завтра, может быть, стрим, я думаю, по этой игре сделаем. Скорее всего, да. У меня завтра выходной. Так, в столовой можно поговорить с боевыми товарищами. Уделите им немного времени. Откройте ни одну тайну. Давайте. Минутка отдыха? Да, но если у вас есть для меня новые приказы, госпожа, я в любой момент... Вольно, Рейнард, вольно. Простите. Тебе не скучно сидеть здесь вот так одному? Поболтал бы хоть с кабачиком? Благодарю за заботу, Ваше Величество, но... Я предпочитаю посидеть в тишине. Ты всегда был таким нелюдимым? А вот и нет, госпожа. В юности я любил блистать в обществе. Ну, Что же случилось? По этой причине едва не лишился головы. Вы не знаете этой истории, госпожа? Как я стал адъютантом вашего покойного супруга? Нет, но охотно нужен Мне было 20 лет, когда я поступил на службу в армию. Благодаря происхождению мне сразу дали чин 10. Но бывалые офицеры смотрели на меня сверху вниз. И по делам, впрочем. Мне непременно хотелось завоевать их расположение. И вот я начал делиться с ними своим мнением насчет решений короля. Этот маневр Оригинальд провалил, тот не продумал, здесь допустил детскую ошибку. Что ж, Оригинальд не был выдающимся стратегом. Не зря его звали Могучим, а они... не... Очень скоро я был арестован. Один из офицеров донес на меня. Я обвинялся в оскорблении государя. Это был военный трибунал, так что хватило четверти часа, чтобы признать меня виновным и приговорить к петле. Но Регинальд остановил экзекуцию и велел мне повторить, что я говорил о нем слово в слово. Я обливался потом, у меня ломался голос. Но я выполнил приказ. Регинальд слушал, слушал. А когда я закончил, он признал мою правоту. И сделал своим адъютантом, сказав, «Такой башковитый парень под рукой мне пригодится». Что ж, может, сам он был не слишком сметливый, но я должна признать, он слушал советы тех, кто был умнее. И тогда я поклялся себе в двух вещах. Во-первых, что перестану молоть языком, как болван. Во-вторых, что буду неизменно оправдывать его доверие. И это тебе удалось. Знаешь, что он сказал мне за миг до смерти? Никому не верь, Мэва, только Рейнарду. И ведь был прав старик. Спасибо за рассказ, Рейнард. Так, Вильям не годится в короле. Я начинаю думать, что Вильямов прям не годится в короле. Ваше Величество, не будем спешить с такими строгими оценками. Принцу 16 лет. А значит, он достиг зрелости и должен уметь удержать корону. Я оставила его одного на несколько месяцев. И смотри, что творится. В стране хозяйствуют бандиты. Может, статься есть обстоятельства, которые от него не зависят. Поверь, хотела бы я, чтобы так и было. Может, у Анси мозгов будет побольше, чем у брата, но я не особо надеюсь. Так, Мне пора. Что еще здесь можно получать? Серый гонец. Трачено времени 29 минут. Выполнено задание. Головоломок. обычных битв. Найден в золотых сундуков. Так, ну и давайте посмотрим, что можно еще прокачать. А, увеличивает допустимое количество украшений у Мевы до 3. Требования королевских шатер. А, ну это есть у нас. Так, 1500 золота и 500 древесины. Что-то очень много. Столовая. Дает возможность поговорить со своими товарищами. Пока закрыто. Здесь у нас «Отправляйте разведчиков, чтобы отметить расположение сокровища и ресурсов на карте региона». Это полезная штука, думаю. Так, еще посмотрим, что есть. «Дает возможность после каждой битвы получать 27.75 монет. Требование для постройки учебной плац. платка «Фуражира». Учебный плац. Так, а это у меня есть уже? Открывает доступ к учебному плацу и позволяет нанимать боевые отряды в штабе, в штабе командования. Так, 2000 золота и 500 этого, вот нам нужно сначала это открыть, потом вот это. падка Геральда. Дает возможность после каждой битвы увеличить армию на один отряд. Окей. Дает возможность создать новые элементы лагеря. Давайте вот это сделаем, ну и все. Помните, что карту можно открыть, щелков полночку розу и ветров слева. Ваш основной пункт назначения отмечен восклицательным знаком, продистайте карту и посмотрите, что вас ожидает. Так, здесь мы, получается, вот отсюда мы начали. Ну-ка. Хотите отправят разведчиков, чтобы открыть больше областей на карте? Да. Ого. Трофеи. Прикольно. Интересное место. Основное задание. Ну все, пойдем. Так, и я еще хотел сказать необычно, что тут все, получается, озвучено. Я привык Зачем уже сама озвучивать. Водите, плачу? Чтобы меня бандиты на главном тракте обирали. Так, не ворчи. Если б недорожные предписания, поехал бы в объезд через Сотден. Говорили мне, что Лирия дикая страна. Что там беззаконие и разбериха да срам кругом. Говорили мне, что Лирия дикая страна. Ладно. Что там беззаконие... Ага. Старый ворчун. Ну ладно, с другой стороны его тоже можно понять. Так, боевой дух вашей армии постоянно меняется. Средний боевой дух не влияет на карты, в то время как низкий боевой дух ослабляет каждый отряд на одну единицу, а высокий увеличивает на одну единицу. Состояние боевого духа отражает значок в левом верхнем углу экрана. Боевой дух изменится в зависимости от решений, которые вы принимаете, чтобы поднять его. Принесите жертву в придорожное часовни После выигранной битвы боевой дух вернется к среднему уровню, так что следите за ним внимательно. Так, а что нам нужно? Выдох высокий. О, Боже. О это что? Трупоеды. Их приманил запах крови. Не позволю чудовищам хозяйничать на моих дорогах. В атаку! Так, мы сами первые начинаем. У нас будет первый ход. Тоже эти пилигримы чьи тела лежат на обочине. В любом случае, им наверняка не повезло встретить. Кабелей спалы. Бандиты перерезали жертвам годки и оставили трупы гнить под солнцем в расчете на то, что Смрат привлечет голодных падальчиков Теперь любой, кто пройдет здесь, тоже может встретить ужасной смерть. Но кабелей это нисколько не заботится. Начать бой. Да, еще я хотел сказать, что немножко необычно. Но вот этот гивинт по сравнению с Хардстоном или Зелберс Крос Legend. Там получается каждая карта у тебя может атаковать, а здесь выигрываешь по итогу количество очков в конце хода. Так, трофей. Особый тип карты в вашей колоде может быть только один трофей. Трофей появляется на поле битвы автоматически в начале партии. Томан посреди дня в такую жару? Неужели какие-то чары? Не исключено, граф держать ухо вострок. Ваши ряды находятся под влиянием тумана. Это один из многих эффектов, которые вам стоит. Эффект влияет на все карты, усиливая их или ослабляем. В будущем вы получите доступ к картам, которые позволит вам добавлять подобные эффекты. Это я знаю. Рейнер, что это? Призрак? Стрыга? Не знаю, госпожа. В первый раз вижу такое существо.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 Давайте первым делом. Надо сюда. было слухать мою бабу. Ну, надо было. Этих трупоедов я знаю. прошлой весной они полезли на мои земли за павшими овцами. Они не опасны, пока не обожрутся. После в них большая сила пробуждается. Играть зелихраверс, чтобы усилить один из Ой. ваших отрядов я хотел нет сделать но ладно. изи пизи выглядит устрашающе но кровью они истекают так же как и люди вперед бей тварей укажите мне цель Что мы их прогнали, прежде чем они насытились. 38. Так, сейчас наш ход, потому что мы победили. Карт трофея останется на поле биты между раундом, поскольку обладают стойкостью. Окей. В эту жатву вместо жита черных косить будем. Так, я могу? Я могу. Пожар, новые идут. Отъелись. Нехорошо, Ваше Величество. Ох, нехорошо. арбалетчик по вашему приказанию, прибыл. Так, а почему я не могу? Доспехи их не спасут. Айси, я схожу сюда. Лилия! их возьми, сильные как валы, ничего не боятся. Вот что делает с ними ярость, госпожа. Они теряют разум и не чувствуют боли. Видел я это уже. Госпожа, придется отступить. Мы уже не победим, но можем избежать новых потерь. Ты что, гонишь что ли? Ах ты, мать твою, блять, за ногу, вот ты, сучи потроф. Пользуясь своей способностью, вражеский лидер уничтожил ваш сильнейший отряд и бросил его на корм трупоедам, что сделало их намного сильнее. Королева, нет ничего постыдного в том, чтобы уступить, если бой идет не по плану. Да, я согласен. Если раунд не задался, стоит поберечь силы и спасать, не забудьте, вы можете сделать этот... Только в начале своего хода, до того, как сыграть карту или примите способность. Спасуйте сейчас, чтобы сохранить карту для следующего раунда. И что у нас? Четыре карты будет? В этом раунде ты выиграл, окей. В третьем раунде ты сейчас у меня получишь. Раз, два, три. Да. Все понятно. Помните, один проигранный раунд, это еще не поражение. Чтобы выиграть, надо добыть два очка, победы. Да? Мы должны победить. Отступать некуда. К бою. Да я вообще даже не парился. Так, Рейнарт, Одо. Да. Смотрите, какая то новая тварь. Ох, как смердит. Где моя нюхательная соль? Чтобы успешно командовать армией, необходимо понять, как взаимодействуют ваши отряды. Для начала сыграйте Вагенбург. В рукопашном ряду. Способность этой карты усиливается с каждым новым отрядом. выложен в ее ряд. А -а -а, я понял. Так, здесь у нас... Все, классная карта. Да, я понял, понял, понял. Я все понял. Так, карты, обладающие приказом, можно активировать... Вручную, в любой момент, но только через некоторое время после размещения на поле, значок внизу карты показывает, когда будет доступна ее способность. Uh -huh. На своем ходу вы можете активировать у произвольного числа карт. Большинство из них могут выполнить приказ единижды и лишь некоторые многократно. Но пока что мы спим. Так, потом, я думаю, вот этих разместить. Окей, okay, пока что конец хода. И ты можешь сделать... Ну ладно, пока не будем. Да, я так и собирался. Достаточно ну ладно, спасибо за этот. Блять, ты что надел? Серьезно? Я хотел просто узнать, сколько единиц ты наносишь урона. Пиздос. Ладно. Просто думал, есть ли смысл бить его сейчас? Способность Рейнерда поможет вам заново активировать у отрядов приказ, который вы уже однажды отдали благодаря этому вы сможете снова использовать способность вагенбурга мы должны доверять друг другу давай посмотрим сколько он наносит ну там да в подсказке показывалось что одну единицу наноси, потому что когда мы призовем арбалетчика, он нас 2, две, так что нет смысла. Вот на него надо. А, так у противника кончились карты, а вы получили значительное преимущество. Победа уже маячит на горизонте, так что можно спасовать или же наслаждаться триумфом до конца. Давайте, насадимся ну, до конца. Укажите мне цель. Бэм. Теперь... Еще вот так. Что вообще прям ништяк. Блести обречены. Мы победили. Ебой. Дели храбрости. Уситите, опять найдем Так, давайте собирать. Что у нас тут? Зло золотишко. Кроны, да? Нет, тут золото. на письмо. Любимый мой, умоляю, напиши, как только доберешься до святилища. Прошло всего две недели, но я уже по тебе скучаю. Без тебя в доме пусто. Надеюсь, наше подношение, пусть и скромное, порадует великую мать. И мы, наконец-то, дождемся ребенка. Я уверен, ты будешь прекрасным отцом. Береги себя и возвращайся ко мне живым и здоровым. Твоя Навеки. Фрильки. Да, бедные фрилики. Или это не Фрильки, а этот муж получил это письмо. Либо же это Фрильки погибла и не смогла его отправить. В любом случае, ничего хорошего. Okay. Уж столько мы дерева нарубили. Не сгодится ли вам на что, госпожа? Потому как если да, то берите, сколько душа пожелает. Да, спасибо. Раз их кабелями зовут, так и надобно с ними, как с кабелями обходиться. Ты подметил. Мосты, строим мосты для господина Старосты. Тут бандитов не было. Да и не дива. Мы бы мигом их топориками прогнали. Вот чего. Где же вы были, а? Тут бандитов не было. Да и не диво. мы бы мигом их топориками прогнали, вот чего. Где же вы были-то вот тут гули рядом? А, ну, бандиты Гуди, ладно. У тебя, видимо, есть разница для меня, например, особо нет. И что еще есть? Вот я вижу. Прикольно, прикольно. Мне. Пока что все очень-очень нравится. Показатели служат для быстрого перемещения на карте регион. Переместиться. все понятно. Ну, я думаю, пока нам это не нужно. Слушайте, блин, сколько вообще время? А, в принципе, у меня выходной, очень интересная игра. Я не знаю, сколько мы уже записываем по времени, но мне все очень нравится. Не могу оторваться. не Ну, это не просто так, они сделали на этом акцент, это же у нас деревня, как бы получается. Крестьяне, они не знают, как правильно разговаривать. Ваше величество, усмирите Грамотно. этих разбойников, а то же страх в поле выйти. Поднять на королеву руку. Ничего святого у кобелей этих. Ай, спасибо, уважили меня. Редко кто старичка выслушает. Вот, возьмите-ка это на дорожку. Давай. Блин, старик, спасибо большое. У тебя и так, наверное, нет денег, а ты еще мне даешь. Так, я смотрю, тут появились еще какие-то, что мы можем сделать. Так, ну 2000 у нас пока нет. А здесь, а, ну то, что письмо. Ладно. А здесь, а, ну это. Угу. Так. так, Ничего не пропускаем, все собираем. Кори вместе с кортежем Мэва достигла Орлиного ручья. Солдаты ожидали королеву, стоя по стойке смирно, под палящим полуденным солнцем. Ваше Величество, граф Колдуэлл? Вольно, сержант. Докладывайте. Мы согнали мужичё на площадь. Есть подозрение, что они помогают бандитам, но... Добром мы не смогли это у них выведать. Ваше Величество, велите привести палача. Он как петельку накинет, а э, мигом они разговарятся. Сначала так, я промози. сама с ними поговорю. Ваше Величество, королеве не подобает допрашивать черв. Неужели? Не Корона с моей головы от этого не свалится. Введите их. Да -да. Склоните головы. Ее величество Мева, королева Лирии и Ривии. Жальтесь, добродетельница. Мы люди простые, ни в чем не повинные. Встаньте с колен. Вы мои подданные, а не рабы. Мэва протянула для поцелуя руку с королевским перснем. Но деревенщина, как видно, незнакомой с дворцовым этикетом, схватил ее ладонь и горячо потряс. Вот это да. Неужто мы перешли на ты? Возмутительно! Солдаты! Все под контролем! Госпожа, простите, не отесаны мы! Пустяки! У тебя крепкая хватка, а я уважаю сильных мужчин. Как тебя зовут? Хельмер, сын Лемборка. Очень приятно, Хельмер. Я в отчаянном положении, мне нужна твоя помощь. Я прошу тебя честно, отвечай на все мои вопросы. Кто верховодит бандитами? Видали моего госпожа. Имени у него нет, только кличка чудная, Кабелиный князь. Надо же, дворняга голубой крови. А он говорил, куда направляется со своей сворой. Л Любка, ты помнишь, о ком он говорил? Как его? Клейтон? Клейтон, лорд Клейтон. Его владения лежат к югу отсюда. Вели трубить в поход. Отправляемся туда. Сейчас же. Госпожа, не обижайте, князя он нам еды дал. Молчать, хамьё! Королева сказала свое слово. Ваше Величество, какие будут приказы? Что с ними делать? Решение, которое вы примете, повлияет на развитие событий сразу или через некоторое время. Тщательно обдумайте свои поступки. Выпарать! Пусть идут, мужчины забрали солдаты, женщины пусть Кобелиный князь вас накормил? Значит, вам хватит сил взять в руки оружие. А раз он вам заплатил то и жалования из казны вы не получите. Сержант, немедленно взять в строй всех мужчин, кому уже есть 15. На пять лет. Госпожа, ведь скоро жатва. Кто соберет урожай? Мева растолкала крестьян по сторонам и головом поспешила в направлении поместья лорда Клейтона. А жители Орлиного ручья еще долго обсуждали королевский визит. Шепотом. За закрытыми дверями вот такие дела блин я прям не знаю не нарадуюсь этой игре мне охоту говорить и ничего не приходит нам как прикольно так Знаете о всем что происходит по кругу щелкните по такой доске и на карте региона появится отметки указывающие на интересные места о, давай, давай. Так, головоломка. Интересное место, головоломка. И сюда нам теперь надо. Интересно, тут будет как-то означаться, что... Что Первая миссия, кровать? вторая миссия. Бандиты там, нападают на королевских сборщиков податей среди белого дня. Они заплатят за это, госпожа. О да. И не только они. Неладно что-то в лирии, Рейнард. Мои владения пришли в упадок. А то я... могу играть еще долго, мне кажется. Так, сейчас. Что-то сюда. Что тут есть? Королева, в этом доме заселка били спалы. Он был ранен во время нападения на Орлиный ручей, и товарищи его бросили. Обещают рассказать, где их шайка закрыла часть... Зарыла часть добычи, если мы его пощадим. Годится отпустить его. И для меня не купить награбленным золотом повесить его. Слушай... Да хрен с ним с добычей, мне не купить награбленным золотом, повесить его, пошел ты. Госпожа, ваши поданные Ярополк и Вилмер ни нижайшие просят о помощи, у их телеги лопнула ось, а они спешат на базар, что прикажете делать? Позвать ободных мастеров. Пусть посмотрят, что можно сделать. Несколько золотых монет решат вопрос. Я не буду сейчас этим заниматься. Давайте ободных мастеров. О, а мы можем сюда? Или. Так, вот и первая наша головоломка. Что это за грохот? Осторожно, камни! Чтобы драться с камнями. А, Рейнард бросился к Мэви и вытащил ее из седла. Опоздая он хоть на мгновение, жизнь королевы оборвалась под огромным камнем. Впрочем, это было только начало. Целый склон начал оседать на дорогу вместе с там стеной стоявшими на его вершине. Королева помрачняла от виду раздавленных крик умирающих солдат, однако ей нужно было действовать, чтобы взять свой отряд под контроль. Берите силу луны. Головоломка, особые правила, короткий бой, заданная колода. Блин, бедные солдаты. Бой длится только один раунд. Некоторые битвы проходят по особым правилам. Здесь нужно не только одолеть противника, но и достичь указанных целей. На карте исследования эти битвы обозначены значком пазла. В этой битве требуется уничтожить все ломнины, прежде чем они достигнут э, рядом мэвэ. Назад! Стена рушится! Спасайся, кто может! Значит, мы не можем Госпожа, Да, В этот ряд за Сыграйте ваген в рукопашном ряду. Где? Не. Окей. И что теперь? Как вас мало! Подтяните, товарищи! Живо, живо, пока я добрый! Достаточно одной стрелы. Не можем. Когда счетчик этого отряда достигнет нуля, переместите на один ряд вниз, затем сделайте э, счетчик равным одному. Э, я не, не понимаю немножко. Сыграйте еще одного арбалетчика в рукопашном ряду и атакуйте валун, который находится ближе всего к Мэви. Учтите, что арбалетчики наносят урон равный количеству отряда в своем ряду. Укажите мне цель. Слушай, я все правильно делал, значит, что я их не сюда. Так. А мы можем? Что это? Посмотреть ходы все? Сдаться? Я просто интересно, я могу? Нет, не могу, видимо. Ну, давайте завершим ход. Арбалетчик по вашему приказанию прибыл. Повозка! За повозку! Сейчас же! Огонь! Получилось. Спасибо, Рейнард. Снова полуторный меч. Стены монастыря рухнули. Должно быть, что-то повредило опоры. Или кто-то. Ну ладно, поехали. Ага, мне напишут, сколько мы потеряли солдат или нет. Так, давайте еще дровишки соберем, что здесь еще можно. Угу, кажется, все собрано. А, здесь. С противоположной стороны, рахтя по мостовой, катилась груженная сеном телега. С дороги! Крикнул граф Холдуэлл, поднимаясь на стременах. Дорогу королеве! Крестьяне послушно съехали на заросшую крапивой обочину. Проезжая мимо повозки, Мэва заглянула внутрь и замерла. На сене лежал тяжело раненый мужчина. У него был жар. От его ноги, обмотанной тряпками, разил их гнилью. Боги! Кто это с ним сделал? Спросила Мэва. Бандиты? Нет, госпожа, ответил Возница. Чудовище! Там вон, на востоке, под Задаром, старое хоронилище есть. От эльфов еще осталось. Продолжал крестьянин. Ярополк там селки ставил. Вчера весь окровавленный воротился. Говорил, что какая-то баба с длинными волосами из могилы встала. На Косогор его везем к добрым сестричкам Милителе. Может, посоветуют чего. Наверняка. Сказала королева, хотя по виду израненного крестьянина понимала, что тот скончается еще до того, как наступит ночь. Доброго пути. Королева свистнула, и ее кобыла пошла шагом. Послать за ведьмаком, Ваше Величество? Спросил Колдуэлл. Один такой выродок в раз бы чудище убил. Пока не поймаем бандитов, я никому не позволю отделяться от кортежа. Ответила Мэва. Того, кто ослушается, схватят. Но если дорога приведет нас в окрестности Задара, может, я сама этим займусь. Ваше Величество, мы только что сражались с чудовищами и едва остались живы. Тут серебро нужно, магические формулы. Или дюжина арбалетчиков. Ответила спокойно королева. И немного мужества. В путь, колдуэл. На этом основная часть обучения заканчивается с этой минуты. Рассчитывайте только на себя удачи. Окей, вообще не вопрос. Мне кажется, уже нужно потихонечку заканчивать. Сейчас мы этим займемся. Так. Еще пару мест сходим только. Задары едете, милый городок, только люди поганые. До Задара едете. Я вот, помню, здесь была пещера. Госпожа, по словам местных, в этой пещере спрятаны сокровища, мы можем послать солдат проверить слухи, но нужно понимать, что вернуться оттуда могут не все. Проверим правду ли, говорят местные, пусть солдат тянут в жребью, кто вытащит самую короткую пойдет в грот. Нет, давайте сходим. Ой, какая же у нас большая. Какая же у нас большая суша? Мне кажется, пока что нам не стоит ходить к этому. Так, а здесь что? Блин, давайте посмотрим -ка на карту. Интересное место, интересное место. Нам вообще вон туда. Ну а давай сходим. Так, что тут творится? Когда отряд оказался недалеко от Задара, Королева скомандовала привал и послала нескольких солдат в городок пополнить запасы. Те вернулись раньше, чем она ожидала, на взмыленных конях и с пустыми мешками. Ваше Величество, местные жители восстали против эльфов и краснолюдов. Согнали их на рынок. Убивают. Королева хорошо знала, что без ее помощи улицы города обогрятся кровью нелюдей. Знала она также, что ее отряд невелик, и ему будет трудно утихомирить разъяренную толпу. Стать на защиту неледей. Госпожа, ли. какие будут приказания? Этот вопрос Рейнарда прервал тишину. А какие могут быть приказания? Ответила вопросом королева и погнала коня в сторону города. Солдаты отправились вслед за ней, спеша со всех ног. Когда они миновали городские ворота и увидели лежащие в канаве тела, Мэва поняла, что прибыла слишком поздно, чтобы предотвратить трагедию. Разъяренная толпа была пьяна от крови. Надо было укротить их, но не словом, а силой. Увы, это был не первый погром, который видела Лирия, и не последний. Хотя войны между Лирией и старшими расами закончились десятки лет назад эльфов и краснолюда все еще встречались с глубокой неприязни которую любая стритня обращала ненависть и тогда шли вход виллы и цепы и мостовые обогрялись кровью так это у нас еще и головоломка убить всех врагов Хочу знать, кто это начал! Сколько ненависти! Мы должны это остановить! Рота! Нам нужно ударить в самую гущу! У меня-то уж нету сил. Ой, кажется, я проиграл, да? Блин. Слушай, что надо было делать-то? Поражение. Армия. Мы проиграл. бой, сыпил королева, начала обдумывать следующий шаг. Можно начать заново? Давайте попробуем. по ее величие нам нужно ударить в самую гущу рассеет толпу сколько ненависти мы должны это остановить у меня-то уж нету сил Ой, а что я делал? Рейнер, я хочу знать, кто это начал! Бля... Короче, я, кажется, догадываюсь. Нам нужно... Назад! Или ваши головы покатятся по мостовой? Иногда так повезет, что лучше пешком пройтись. Сколько ненависти, мы должны это остановить. Рейна, я ее величество! Нам нужно ударить в самую гущу. Вот так, вот, деточка, и делаются дела. Эй! Почему? У меня было 25, и у них там 18, кажется. Так, видимо, надо будет пройти это за кадром. Я хочу это пройти. Какая хуйня. Не смог я, не смог, короче. Когда отряд оказался не... Королева долго колебалась, а затем обратилась к солдатам. Я сражалась в городах и знаю, что захватить узкую улицу и раз труднее, чем замок. Хватит и нескольких арбалетчиков в окнах, чтобы мы понесли тяжелые потери. А этого я сейчас не могу себе позволить. И Тихотинцы опустили головы. Они уже знали, какое решение приняла королева. Вечером, когда Рейнард проводил строевые занятия, оказалось, что больше десятка солдат дезертировало. Это были не люди из вспомогательных отрядов, эльфские проводники, краснолюдские ремесленники. Они явно посчитали, что не стоит сражаться за монарх, На и театр. Я же пытался. Госпожа, спасибо за вашу милость к нам. Просим, примите этот дар. Пусть он растет и множится. 83. Мозговитая у нас королева. Знает, что не людей надо на короткой цепи держать. Хм. Мозговитая у нас королева. Не совались бы к нам, всем было бы лучше. Не совались бы к нам. Так, две тысячи. Давайте строить. Лирия Лили... Раболечик плюс. Так, ну все, блин, время уже сколько мы очень долго записываем, думаю для первого взгляда более чем достаточно. Мне очень понравилась эта игра, надеюсь, вам она также понравилась. Не забывайте ставить лайки, пишите в комментариях понравилась вам эта игра или нет, что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик. Всем пока-пока. Увидимся в новых видео.